Первый обед у нас получается в Коканде. В кафе я пока не буду называть название. Если это кафе достойное нашего внимания, то мы будем здесь регулярно кушать. И я потом расскажу вам об этом в кафе. А так это как называется у нас, блюда Бараньи ребрышки, если что-то я не помню. С мясом? Название название не помню. Бараньи ребрышки с Бараним мясом все ясно. Ну, понятно. Ну, посмотрим, попробуем. Так, сегодняшний ужин у нас э, в Коканди. Да, в Коканди есть э, классное место, называется Пайсбаллит номер один. Самая лучшая рыба здесь. Если кто-то хочет в Коканди поесть рыбу, надо ехать только сюда. Ароматящий сазан, очень вкусно, недорого, классное обслуживание, мягкие каминки. Ну, приятная просто атмосфера такая. Здесь недалеко, деньги базара находится, ну, буквально метров. Ну, наверное, не больше. Uh -huh. Ну, кобики желательно заставить заранее. Да. Классно. что, приятного аппетита Да, приятного аппетита. Ну, еще один вопрос. Надеюсь, ты не засланный казачок, ты не хвалишь это кафе, потому что ты получаешь дивиденды. Это именно твое. Ты не мир... раскусил меня. Значит, ну, понятно. Значит, но... Самая классная рыба – это здесь. А здесь какая порция? Сколько здесь? Здесь грамм 700. И это сазан, да? Это сазан. А что внутри вот это красное? Здесь его ужают специально и Самое интересное, что мелкие кости здесь выжариваются, и от этого клубные. То есть вот эта проблема с азамкой чистая рыба здесь отсутствует. Очень вкусная вещь, так что приятного у меня приятно Приятного птица. Ну что ж, покушаем, потом оценим все. Спасибо. Приятного аппетита!